В Казани дети встали на колени, на снегу в попытке добиться строительства школы и так далее. Вот это вставание на колен не происходит. Это, меня это настолько вымораживает. То там какие-то пенсионеры, то какие-то у да. кого дом не достроили, что-то украли, то теперь дети школу дайте, и все бросаются на колени, а еще вес не держит, что, что происходит? Ты и такого не было. Вот в советский период не мы было. сказали, что кто-то встал на колени, я думаю, секретарь да, положил бы сразу да. просто сразу блядь. то есть да, это был вот бы такое чудовищное преступление там и как? мы, мы же вот вот там то, то самое так сказать построили общество равноправное советское общенародное государство ну при том что никакого конечно, общенародного оно не было никогда но я бы даже не в период сравнил, это вот поветрие началось оно такое знаешь восточное абсолютно какое-то то есть в этом есть какой-то озвук такой нецивилизованной, какой-то дальней провинции, где по сей день еще есть хозяева и рабы. Но Россия в этом состоянии находится, они возобновили ее состояние сословного разделения, причем очень жесткого, да? Такого, в котором есть хозяева, и есть те, кто на коленях ползает и просит о чем крепостных и так далее. Кто-то скажет, это генетика такая, а я вот глубоко убежден, что речь не в генетике, а речь в социальном поведении, которое приветствуется. Повинить, поплачь, постой на коленях, глядишь Скорее всего, не услышат, но, во всяком случае, э -э, заработаешь не то, чтобы прощение, а хотя бы какое-то э барское такое благословление, да? то есть, э от щедрот чего-нибудь такое. Да? То есть, почувствовать себя хозяин, не ни-ни, наоборот, всегда будьте вот по рапке склоненным, вот так протягивай, значит, э клешню свою зачем нибудь умоляй. И это при том, что, значит, просят из чего? Из бюджетных денег построить, то есть из своих. То есть для того, чтобы что-то получить, то, на что имеешь право, по закону, по конституции, по праву рождения, ну, вот по, так сказать, естественному праву, как говорил Руссо, а да. хрена лысого. Потому что у нас все теперь принадлежит одному человеку и его друзья. Вот хочется, он школу построить, хочется, значит, отравить новичком. Вот вся их жизнь. И в ней, конечно, очень логично, то, что кто-то постоянно ползает на коленях. Ну, что можно сказать? Вот так или иначе, я хочу сказать, что состояние русского общества такое, что в нем уже ничего не удивляет. И на коленях ползать. Я уже говорил, что в моем представлении было такое знаменитое произведение Даниэля да, «Говорит Москва», за которое его посадили вместе с Синявским. Да? А произведение в чем заключалось? Вы прочитаете там 20-30 страничек рассказ. То есть есть день, когда всех можно убивать. То есть те, у кого есть вот разрешено, можно убивать. То есть и надо прятаться, вот, чтобы тебя не крохнуть. А у нас следующая статья, простая, У нас наступило время, когда можно безнаказанно грабить, насиловать, вообще все-все. Ну, как бы есть у тебя там удостоверение туда-сюда, то ты можешь все. Понимаешь? Вот наступили такие времена. Вот. Убивать там не убивать, а вот уж точно доить и делать, что хочешь, вот можно вот тем, кто при власти, особенно силовых структурах и так далее. И народ это принял.